Друзья, всем привет! Рад вас всех приветствовать! Меня зовут Вячеслав. Сегодня я бы хотел вас пригласить на предпраздничный корпоратив на встречу единомышленников в Харьковском клубе трейдеров. Эта встреча будет происходить в офисе Харьковского клуба трейдеров, который находится по улице Красная Школьная, набережная 16, город Харьков. Если вы проживаете в городе Харьков, интересуетесь трейдингом или занимаетесь трейдингом, или вам интересна сфера инвестиций, в финансовые рынки, то я думаю, что это мероприятие будет для вас. Если же вы находитесь в другом городе и хотите приехать и познакомиться с нами, влиться в наше движение трейдерское, так сказать, конечно, милости просим, будем вам очень рады. На данной встрече мы поговорим о нескольких вещах, таких как, как торгуют Харьковский клуб трейдеров, на чем именно основываться их торговля. Затронем также принципы управления капиталом инвесторов, то есть насколько это сложно делается, какие есть особенности и недостатки этого вида деятельности. Естественно, поговорим о рисках, куда же без них, поговорим о том, как не сливаются депозиты и как уберечь себя. Наверное, самой основной проблема, которая существует на рынке трейдинга, это сливы депозитов. Да? Ну, собственно, Почему они происходят? Ну и само собой живое общение с нами. Там будет Максим Лихацкий, там будет я, там будет Евгений Хлепа. Я думаю, вам уже известны эти люди. И нам бы хотелось познакомиться с вами поближе, пообщаться вживую, так сказать, а не просто в виде монолога и иногда маленького такого короткого диалога, когда мы проводим прямые встречи с вами в YouTube, имеется в виду. Итак, встреча состоится 22 декабря в 16.00. По адресу город харьков улица красношкольная набережная 16 мы находимся в здании бывшего завода которая уже стала офисным зданием ориентир для вас будет это бывший главный офис приватбанка ну и естественно Наши контакты, конкретно мои контакты под этим видео будут, то есть вы сможете мне позвонить или написать в Телеграме, если вдруг вы не поймете, как, добра как добраться, где нас найти и так далее. Мы, естественно, вам поможем. Вам просто нужно подъехать именно непосредственно на Красношкольную набережную и сообщить мне в Телеграме, что вы на месте. Я вас выйду в встречу. С удовольствием будем вас всех ждать на предновогоднем трейдерском корпоративе, сообществе единомышленников. До встречи 22 декабря, друзья. Пока.